Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня я хотел бы публично записать видео, связанное с тем, куда инвестируют умные деньги в Соединенных Штатов Америки, дать некую трактовку, объяснение, что это за умные деньги, почему на них стоит обращать внимание, каким образом, в принципе, сейчас аллоцируются активы, рекомендуется, скажем так, аллоцировать активы и, что называется, почему мы находимся именно в такой ситуации. Итак, если вы хотите знать, куда же все все-таки умные деньги направляют сейчас основной поток капитала. И почему смотреть обязательно данное видео до конца. Итак, на графике вы видите индикацию Smart Money. То есть Smart Money это умные деньги, это хедж-фонды, которые проверяют силу тренды, силу рынка, насколько агрессивно, не агрессивно покупают физические лица, то есть они совершают определенное число транзакций, достаточно большое в начале торговой сессии и в конце торговой сессии, то есть если они видят силу покупателей, то соответственно они значительно увеличивают свою позицию, если они видят слабость покупателей, то в этом случае продают. Почему для нас это важно, то есть это сервис зарубежный, пользуемся мы это в рамках закрытого клуба инвесторов, стоит он там порядка 650-680 долларов в год, почему нам это важно. Потому что э, Smart Money, они редко когда ошибаются, да? то есть, потому что у них есть ресурсы, у них есть деньги, у них есть объемы для того, чтобы проверить силу тренда. И наша практика на протяжении последних трех лет показывает, что если ты действуешь согласно стратегии Smart Money, то как минимум ты не потеряешь. И это такое определенное… ну да, это платно, да? но при этом ты себя чувствуешь более безопасно. Так вот, э, на графике вы видите сейчас синим это индекс Dow Jones, красным это индекс Smart Money, то есть где он находится сейчас это получается за один год по состоянию на 31.032 года то есть что здесь можно видеть да что рынок находится ну в такой волатильности да на максимальных значениях Рынок упал на 2%, смарт Money сократили аллокацию на рынок на 2,4%. Если посмотреть более широкое представление, где мы находимся сейчас, ну, скажем так, особого желания умных денег находиться в акциях американских компаний не присутствует. На следующем графике есть так называемая аллокация, так называемый всесезонный портфель, то есть, куда концентрируются денежные средства и что здесь можно наблюдать. То по состоянию на конец апреля 2023 года доля фонда, который инвестирует в облигации да, в, в, в короткие среднесрочные облигации, то есть по сути это кэш-эквиваленс, то есть что здесь нужно понимать, когда стоит вопрос покупать, продавать, где нужно чтобы находиться. Мы видим, что допустим умные деньги находятся в настоящий момент на 54 по сути в кэш-эквиваленс или в тех облигациях, которые не несут рыночных рисков, то есть у них срок до погашения, так называемая дюрация достаточно ограниченный, из-за того, что срок до погашения небольшой, то изменение цены облигации не очень высокое и здесь вы получаете некие такие припаркованные деньги, то есть это высоколиквидные облигации, это государственные облигации среднесрочные, это высоконадежные корпоративные облигации, и здесь получается 54%. Фонд следующий по размеру, который занимает это фонд Commodities. Commodities это получается сырьевые товары, причем широкий рынок сырьевых товаров, здесь у нас идет 22% денежных средств размещены в Commodities. Почему? Потому что сейчас текущая монетарная политика, в первую очередь Федеральной резервной системы, такова, что и казнить нельзя, и помиловать невозможно можно. то есть Получается, что казнить нельзя, что значит казнить? Принцип казни Федеральной резервной системы, когда вы процентные ставки удерживаете на высоких уровнях. То есть, когда вы процентные ставки удерживаете на высоких уровнях, то стоимость фондирования, стоимость привлечения ресурсов становится дорогим, кредиты становятся более дорогими. Соответственно, когда кредиты становятся более дорогие, эти дорогие кредиты не берут ни физические лица, ни юридические лица на инвестиционные программы. Соответственно, потребление со стороны физических лиц сжимается, потребление со стороны юридических сжимается, компания получает меньше выручку, потому что они не продают свои товары и услуги, а, а это в свою очередь влияет на прибыль компании, плюс у них есть предыдущие кредиты, которые были выпущены под более низкий процент и стоимость обслуживания кредита увеличивается. И Получается, что валовая выручка падает, стоимость обслуживания кредита растет, свободный денежный поток, который образуется у компании, у банков, его недостаточно для того, чтобы обслужить текущий кредит. И это приводит к тому, что компании становятся банкротами. У банков возникают кассовые разрывы, то, что мы наблюдаем в настоящий момент у региональных банков, и таким образом получается, что высокие процентные ставки они негативно влияют на экономику, но они позволяют снизить инфляцию, потому что ФРС управляет двумя вещами Первое – инфляция, второе – уровнем безработицы. Вот два таргетируемых параметра, которым управляет Федеральная резервная система США. Инфляция находится по-прежнему на достаточно высоких значениях, и, соответственно, повышение процентных ставок приводит к тому, что инфляция, с одной стороны, замедляется, но это, по сути, выписанные стопка такая выписанных смертных приговоров банкам, компаниям, которые используют леверидж, которые используют заемный капитал, потому что у них уменьшается маржа, и они становятся банкротами. Становясь банкротами, людей увольняют, уровень безработицы, Растет экономика уходит в рецессию. Поэтому получается, что Длительное время держать процентные ставки высокими не получится, и поэтому казнить нельзя. Но и помиловать тоже невозможно. Помилование заключается в том, что Федеральная резервная система наоборот она смягчает денежно-кредитную политику, она опускает процентные ставки, начинает дополнительно печатать денежные средства, как это было опять-таки в апреле 2023 года, когда банки начали банкротиться. Временное такое усилие, которое сделала Федеральная резервная система, она все-таки впрыснула. 400 миллиардов долларов ликвидности для того, чтобы спасти непосредственно банки. И здесь та озабоченность, которая сейчас есть у Федеральной резервной системы, у Джерома Паула на последнем заседании, которое состоялось, он очень осторожно заявляет о том, что, ребят, ребята, ну, мы не будем, наверное, долго жестить, да, потому что беспокойство в финансовой системе у нас ну, действительно вызывает то, что происходит в финансовой системе. То есть, соответственно, региональные банки снижаются. Что в этой связи можно ждать? Чего можно ожидать от Федеральной резервной системы? То есть, будут очень мягкие, убаюкивающие заявления. Скорее всего, период, связанный с ужесточением денежно-кредитной политики, повышением процентных ставок, закончен, и мы можем увидеть, что ФРС очень быстро переобуется, то есть будет снижать процентную ставку, будет снова печатать денежные средства. Тоже, соответственно, в следующем видео мы поговорим уже о таком мастодонте, слоне, да, который может грохнуться и грохнуться с очень большим шумом, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, если вы хотите знать про финансовую систему, у кого там сейчас достаточно существенные проблемы и почему они вызывают такое беспокойство и у ФРС и у меня в частности. Поэтому продолжаем, да, то есть федеральная резервная система США скорее всего пойдет по пути смягчения денежно-кредитной политики. То есть я это привожу некую такую метафору, то есть будет вынесено большое количество смертных приговоров, но при этом тут же практически они будут или аннулироваться, они будут приостанавливаться, они будут переноситься на будущие периоды, то есть будут снижать процентную ставку и снова предоставлять ликвидность. Что делать простому обывателю? Давайте посмотрим, что в этом ключе делают умные деньги. Деньги. Ну, то есть я уже сказал, 54% это кэш и кэш эквивалент. Почему? Потому что инфляция вроде бы ставится под контроль, и если, соответственно, будет, ну вот представьте себе, вы живете в стране, где пришел какой-то там тиран. И начинает, соответственно, всем абсолютно да, выписывать смертные приговоры. Конечно, в этот период все, извините меня, испугаются, да, наложат в штаны. И когда все наложат в штаны, это повлияет на все классы активов. Это повлияет на недвижимость, это повлияет на финансовый сектор, это повлияет на акции, это повлияет на облигации. И если в этом случае мы понимаем, что будет страх, то есть, процентные ставки же сейчас находятся на высоких значениях. То есть, страшно, что будет рецессия, что будет высокий уровень безработицы. Все боятся, соответственно, будут сбрасывать активы. Когда активы сбрасывают, самое дорогое, что может быть на руках в этом случае, это наличные деньги. Так как инфляция замедляется, то страх обесценивания денег за счет инфляции он постепенно уходит, и лучше находиться в деньгах. Облигации могут просесть на 10-15%, акции могут упасть на 30-50%, недвижимость может упасть тоже там процентов на 30%, и поэтому разумно в такой ситуации находиться в кэше. Но при этом, если пос посмотреть немножко вперед, да, и мы понимаем, что, скорее всего, кого-то будут спасать, естественно, будут спасать не всех, будут спасать достаточно больших ребят, то Деньги напечатают снова, да, возможно, мы не увидим классическую реализацию, как это было до недавнего времени, прямая печать денег, это будет, скорее всего, через своп-линии, которые ФРС будет выделять в том числе другим центральным банкам мировым, да, там, японскому, европейскому, банку Англии, и это все равно приведет к второй волне инфляции, а если это приведет ко второй волне инфляции, то первым делом, если вы хотите от инфляции защититься, вы находите в сырьевых товарах. Почему находиться в сырьевых товарах уместно в условиях растущей инфляции? Потому что деньги будут печатать, количество денежной массы в долларах будет увеличиваться. И первым, конечно же, на это отреагирует коммодитис и золото. Ну, золото это тоже один из элементов коммодитиса. Идет сокращение долгосрочных облигаций США. То есть мы видим с 20 до 10% сократилось, потому что в долгосрочных облигациях, в принципе, уже получена прибыль за последние полгода. То есть мы видим такое целенаправленное сокращение облигаций, да, там было 23% а наконец 22 -го года в январе было 28 в в феврале тоже 28, и вот, соответственно, в марте было сокращение до 20, сейчас сократили до 10. Почему? Потому что в долгосрочных облигациях основное отыграно было. Когда процентные ставки были высокие, эти облигации очень сильно упали в цене, и имело смысл в них непосредственно находиться. Сейчас они отросли, обеспечили доходность порядка 20-30% и их постепенно сокращают, при этом по-прежнему оставляя в портфеле. И небольшая локация на акции европейских компаний 7%, и э, на коммерческую недвижимость, да, фонд на коммерческую недвижимость тоже 7%. То есть, что мы видим в абсолюте, да, если мы говорим про текущий момент, что на апрель, даже на май 2023 года порядка 76% находится в консервативных инструментах. Это и кэш эквиваленс. 10% это тоже консервативные инструменты. Мы, соответственно, здесь прибавляем еще 10% к 76% и того получаем 86%. А и в акциях, в рисковых активах находится доля порядка 7%. Кстати, ребята, оставьте комментарии, имеет ли смысл приводить данную информацию публично, да? на нашем канале, да? если вам это интересно, то давайте как бы проголосуем, если будет более 500 комментариев собрано, что это необходимо, то будем предоставлять, возможно, на регулярной основе. Что это за фонд? Здесь тоже хочется посмотреть структуру фонда, да, которого 54%. Это фонд, который там, 42% — это американские трежерия среднесрочные, федеральные национальная ассоциация 13%, ну, то есть мы смотрим крупнейшие позиции, кто присутствует, в принципе, можно посмотреть, если вам интересно. Просто краткое резюме, да, что сейчас имеет э, смысл, в чем сейчас имеет смысл находиться, я сейчас говорю не, ну, то есть это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я просто говорю о том, куда лоцируют денежные средства, умные деньги, что они на рынке сейчас очень и очень осторожны. А причиной, я постарался обосновать, является неопределенность со стороны ФРС, давайте вернемся еще раз к этой истории, да пачка смертных приговоров, после этого начинают приостанавливать, то есть они не приводятся в исполнение. Начинается, соответственно, снова снижать процентную ставку, снова вливать деньги в финансовую систему. Начинается теряться доверие. То есть люди, которые в таких условиях работают, получается, с одной стороны, очень страшно, с другой стороны, доверие, вот, если ну, метафорический такой пример привести, оно теряется, то есть тебя с одной стороны наказывают, с другой стороны тут же спасают. И вот эта вот неопределенность будет, мы входим в новую нормальность, но ну, и в следующем видео поговорим, что лично я считаю необходимым включить в инвестиционные портфели, почему в таких условиях. Умные деньги показали, но я еще поделюсь своим собственным мнением. Друзья, также о данных, новостях, о такой ситуации регулярно пишу в Телеграм-канале, там очень оперативно выходит видео, которое вы получаете на YouTube, поэтому ссылочку оставлю внизу под данным видео. Обязательно проходите, регистрируйтесь в телеграм-канале, очень интересная информация, связанная с развитием инвесторского мышления. Сегодня у меня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока.